И что можно сказать про возвращение в прошлой 4 и возрождение Этот день настал. PlayTep Film Company представляет самый потрясающий фильм нового десятилетия. Возвращение в прошлое 4 и возрождение судьи с эффектами хромакея и лучшими эффектами. Когда Дмитрий увидел, когда концу упал вниз э с из окна. А франшиза, в прошлое не видела таких эффектов, значит в прошлое при помощи хромаки и графики никогда не видела с тех пор никогда-никогда. А первый фильм в прошлое не имел таких сцен с капитанной графикой никогда-никогда. Только фильм, значит, в прошлое два подземелья крепости и далее до четвертой части имелись э сцен с капятной графикой. Новые фильмы значне в прошлое погрузились в мир, капитанные графики и искусственных декораций. И в этом выпуске мы расскажем о том, как снимался фильм, Возрождение Сукдеей. Ну и что можно сказать о возвращении прошланья 4 Возрождения Сукдеи? Это, собственно, продолжение фильма Возрождение прошлое 3. Последняя битва! Возрождение Прошлая 3. Последняя битва, задумалось, что он будет самым последним фильмом во франшизе Возрождение В прошлое, и вообще во всей трилогии. Трилогия Возрождение Прошлое 1 закончена... И все. Впрочем, тизеры снимались... Там это все это. Потом начались сценарии по поводу, там, четвертой части, по рабочим названием «Синий Феникс». Очень много сценариев было, как сказать, незаконченных версий и всего прочего. Первоначальные технологии хромакея пошли с первого фильма, вначале в прошлое. Первоначальные эффекты с лошадьми, хромакеем, такие. Однако такие эффекты хромакея с лошадьми, такими уже упоминались в первой трилогии, как раз на темной стороне силы. Я править хочу! Пришлось приложить очень достаточно усилий и труда, чтобы добиться вот таких вот классных эффектов, зачне в прошлое. И, собственно, что стоит сказать, что съемки, вот, точнее, в прошлой 4 уже день, уже день, уже день, начались в марте этого года, 2020, то есть в марте 2020 года начались съемки. Собственно, решение было правильным, и, собственно, в принципе, подходящим.